Приветствую всех на своем канале. Наконец-то расцвела та пеларгония, которая вам говорила очень долго. Я ждала ее цветения. И наконец-то она открыла свой прекраснейший цветочек. Смотрите, как она красиво выглядит. Листики у нее. Полосочку полосатенькие. Цветочек изумительный, махровый. Цвет очень красивый. Еще и с прожилком белый. Очень красивый. Он как-то в голубизну переходит. Даже не розовый, в голубизну переходит. Кроком. О, крок какой-то. Забыла название, напишу. Крокодил его называют. Еще из-за полосатых листиков. А это вива розита. Как красиво. Вот, и я в такие горшочки сажаю по два растения. Ну, для чего это я делаю? Для компактности вообще на окне, чтобы держать. Чтобы меньше места занимает. И второй случай. Корневая ну, не растет. Упирается вот в горшочек. И растение больше выдает цветонос. Снова доброе утро. Продолжим мою видеосъемку этих прекрасных пеларгоний. Вчера просто не было времени доснимать эту красоту. А сегодня они распустились еще больше. Смотрите, белая какая красивая. Крупная, убитая. Я немножко пару слов расскажу. Для тех, кто не видел мои ролики предыдущие про уход в этих пеларгониях. Пеларгония плющелистные именно. Они называются плющелистные, так как у них, посмотрите, какой листочек блестящий, без ворсинок абсолютно. А зональная, вот зональная, видите, она другая, с ворсинками. Если попадает влага, оно немножко теряется декоративность листа. А здесь ничего не происходит. Смотрите, какой новый сорт. Удивительный расцвел. Он какой-то же голубизной. Видите, листочек как красивый. весной их еще обрезала. Если бы не обрезала, был бы полный горшок. Вот так обвитый и полный в цветах. Эти цветы немножко капризные, вам скажу. Если неправильный уход зимой за ними, они могут вообще не зацвести. Будет зеленый горшок, пышный. Ну, может выпустить пару цветочков. Им нужно содержание зимой в прохладном помещении. Вот самое прохладное помещение, где у вас есть, конечно, не с минусом, ну плюс, плюс 10, плюс 16. На балконе можно утепленным держать. А если нет такой возможности, то поближе к стеклу и проветриванию. Свои пеларгонии я не удобряю. Если их удобрять, не еще больше цветочков пусть. Я решила, что я не буду их удобрять. И они вот тоже прекрасно цветут. Замечательно сортов у меня очень много. Сажать их нужно в тесные горшки. Вот такой горшок для одной пеларгонии достаточно. Так как она корнями должна обвить весь горшочек и упираться в стенки горшка. Тогда она начинает выдавать цветоносы. Здесь, видите, еще хорошее уже готовое растение. Готово к продаже, если кому надо. Пишите, звоните. Цвета пеларгонии у меня очень красивые. Кто видел мои предыдущие ролики, посмотрите, они все у меня разобудные, набитые, очень-очень даже ничего. И обязательно плющелистная пеларгония любит прищипку, потому что без прищипки, вот этот сорт я не прищипла, видите, она растет длинной веточкой, она будет еще дальше, дальше расти, это ампельная пеларгония, он так свисает с горшка и растет. А вот эта зональная, она кустовая. У меня есть минички, вот эта вот миничка. Это монсередус, если я правильно назвала. Она самообразует кустик, она компактная, маленькая, но цветоносы дает огромные. А чтобы вот этого не происходило длинной веточки, нужно на конце веточки вот так прищипнуть два листочка. Вот эту серединочку. Видите, я обломала. Обломать два листочка. И она начнет с пазухов листиков выпускать дополнительные новые растения. И будет Прекрасное цветение, так как отсюда пойдет росточек, отсюда в каждый листик пускает верхушечку. И с каждой верхушечки она цветет на новых веточках. Вот это вот, смотрите, как она красиво распускается. Как розы набита. Они очень красивые. А это уже распустилось. Видите? А это заканчивает свое цветение. Но это у меня первый раз зацвела, поэтому я любуюсь и вам показываю. У меня такое еще не было. Так, купила, ждала, ждала цветение. Всю зиму она стояла, не хотела не ни расти, ничего. А за лето вот хорошо пошла. Два цветоносика мне дала. ну Спасибо ей, я посмотрела, какое цветение замечательное. А здесь пеларгония расцвела у меня простым цветочком, не махровым. Тоже очень красивым. Посмотрите, какой замечательный. Она тоже закрученная, вот как розочка, но распускается, как бутончик. Видите, открытый. Это уже отцвела. Я их сажаю несколько штук в один горшок, чтобы они, ну, как я вам сказала, упирались об стенки горшка. Вот видите, здесь три растения и лучше дают цветоносики это птичка удобрила здесь будет розовая вот такая вот apple blossom и красная махровая рамблер очень красивое растение будет смотреться в этом горшке супер Советую всем сажать по три растения в один горшочке. Посмотрите, как это прекрасно смотрится. А за зональными пеларгониями намного легче уход. Зональные пеларгонии просто берем прищипочку, делаем верхушечку, и она сама себе вот растет, дает цветоносики. Это рамблер, хочу показать вам, смотрите, как насыщенно красная. И ничего ей не надо, видите? Ни подкормки не надо, ничего не надо. Это я пообламывала. У нас дождь была, они вот так вот все уже засохли. Это полный куст был, полностью красный, красивый. А это бегоня у меня махровая. Немножко так покажу вам. Вот это белый новый сортик у меня. Махровая как невеста. Вот. Капризные получаются плющелистные, а зональные вообще не капризные. За ними можно любоваться. Еще они очень хорошо выделяют из своих листиков запах. И он хорошо действует от как природный антисептик от болезней гриппом, кто заболел. в воздухе летают пары и обеззараживают воздух. А пеларгонии плющелистные не имеют этого запаха. Это у меня еще один сорт, сейчас скажу вам. Он сейчас не цветет, к сожалению. Ричард Хадсон. Я могу вставить фотографию, чтобы посмотрели. Видите, тоже как он красиво растет. Пускает веточки, там старые я обрезаю, а молодые начинают расти еще немножко порастет вот этой молодежь. И я вот эту ветку обрежу, буду укоренять и тоже два растения в одном горшке. Листья у нее такие красивые звездчатые. Это другой сорт пеларгонии. Еще есть душистые пеларгонии, но у меня сейчас нет в этом месте. А так пеларгонии замечательные на улице себя летом чувствуют. И в дом заносишь тоже ничего. Только заносить в дом нужно. Вот сейчас, в октябре месяце, уже надо заносить. Я еще свои не занесла. У нас еще тепло. Чтобы не было перепадов температуры зим... Ле... ночью и днем. Сильно большая температура разница. Чтобы она не сбросила свои листочки. А так ничего сложного в уходе нет. Пишите, задавайте вопросы. Буду отвечать на комментарии. Спасибо всем за внимание. Всем удачи. Всем пока. Всего вам доброго.